Всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый fast в переводе с английского называется он кролик и улитка здесь есть множество языков русского нету пользуйтесь переводчиком здесь мы также покупаем VIP номер один он стоит 20 USDT за регистрацию нам дают 11 то есть нам нужно пополнить на 9 долларов и ежедневно мы будем выводить с данного фаста 80. И я посчитал окупаемость, получается 5 дней. Предыдущий фаст проект, он работает и до сих пор, получается уже 10 дней. То есть там все, кто зашли со мной на старте, все заработали денег. Вот это новый фаст, он запустился буквально недавно, пару часов назад. Также вот здесь уровень номер 2 Стоит 70 USDT Ежедневно 2 задания И доход 9 USDT Чтобы вам купить Второй уровень вам нужно будет Пополнить здесь счет Получается на 59 USDT Так вот Третий уровень, четвертый, пятый, шестой Ну и так далее Партнерская программа здесь На 3 уровня Первый уровень 10%, второй уровень Получается 5% и третий уровень получается 3%. Также здесь есть ежедневная награда. Заходим вот, получаем награду. Сегодня какой у нас 24 -е. Нажимаем 100. И мы получили здесь награду. Получается ежедневный ход мы получаем 0,1 USDT. Три дня подряд заходим. Это получается. Ну, тут далее непонятно, что то у них написано. Ну, вот здесь они награды, они потом суммируются. И вот попадают вот сюда, вот видим, 0.1 USTT у меня вот награда. Кому этот фаст интересен, давайте приступим к регистрации. Чтобы здесь зарегистрироваться, переходим по ссылке в описании к данному видео. Сюда вписываем номер телефона. Номер телефона можно вписать какой угодно. На него не подтверждение, ничего не приходит. Второй поле вторая колоночка вписываем свой пароль третья колоночка подтверждаем свой пароль и четвертая колоночка придумываем пароль для вывода денег то есть 6 цифр я придумываю всегда у меня есть 6 цифр я их всегда одни и те самые цифры ставлю чтобы выводить из у вот таких вот фастов денег 6 цифр придумали запомнили и у вас все получится и пятая колонка это будет код пригласителя, то бишь мой код пригласителя. Итак, чтобы здесь начать зарабатывать, давайте для начала добавим способ вывода денег. Нажимаем сюда, выбираем здесь вот тип сети ТРЦ-20, подтверждать нажимаем. Сетевой адрес добавляем, какой вы хотите. Я добавляю вот trc 20 с биржи Binance. Ну никакой хотите, ТРЦ-20, просто кто каким кошельком пользуется. Я буду выводить на биржу Binance. Далее, нам нужно здесь приобрести VIP. Чтобы приобрести VIP, нам нужно пополнить счет. Пополняем вот счет, нажимаем перезарядка. Итак, USDT, ТРЦ-20, сумма пополнения. 9 пополнить сейчас. И теперь мне на этот адрес нужно перебросить 9 USDT. Нажимаем копировать. Сейчас друзья, я перейду на биржу Binance, пополню счет и продолжим. Так, друзья, я продолжаю данное видео. Запрос на вывод средств отправлен. Обработка. Вот успешно отправлены. 9 USDT, комиссию я заплатил один. Доллар. Все, я отправил. Перехожу на данный Fast. Нажимаем здесь ⁇ Возвращаться ⁇ Назад. Перезагрузим страничку. Видим, баланс мой пополнился. Также можно посмотреть вот там, где транзакции. Вот все будут ваши транзакции. Вот ваши пополнения. Здесь будут ваши выводы средств. Теперь я могу приобрести себе VIP-статус. Перехожу там, где vip Нажимаю вот, job now. Confirm. Итак, я себе приобрел VIP-статус номер один. Далее переходим на главную. И выполняем две задачи. Чтобы выполнить, нажимаем вот на VIP-номер один. И нажимаем вот здесь open the link и здесь кнопочку submit здесь так само нажимаем open the link и нажимаем кнопочку submit также чтобы вам здесь заработать еще больше нажимаем вот там где партнерская программа и здесь будет ваша партнерская ссылка вот она здесь находится копируете ее, раздаете друзьям партнерам и будете здесь зарабатывать на партнерской программе вот в таких фастах зарабатывать можно, если заходите на старте, так что подпишитесь мой телеграм-канал, у меня будут часто выходить вот такие фастики в которых мы будем с вами зарабатывать деньги, и далее нажимаем вот вывести деньги, минималка здесь 1.8 получается 1.9 у меня на балансе а минималка здесь 1,8 доллара. Здесь выбираю троны вот, э, usdt trc 20 И здесь пароль, который мы придумывали для вывода денег, вписываем. И нажимаем кнопочку SADM. Итак, все успешно. Сейчас, друзья, я перейду на биржу Binance и покажу вам, что выплата пришла. Вот транзакции мои. Вот она в процессе. Можно обновить в процессе. Сейчас я перейду на биржу Binance и покажу вам выплату. Так, я на бирже Binance. Вот она выплата 1.8 USDT у меня уже на балансе. Данный фаст проект он платит. Также и здесь уже можно обновить страничку. Здесь будет ну, здесь еще вот, видите в процессе. Но выплата у меня уже вот на балансе на, на бирже. Он платит, кому он интересен. Ссылку для регистрации я оставлю в описании. Всем желаю хорошего дня, больших заработков в интернете и всем пока.